Вчера состоялось обновление, сейчас я подробно о нем расскажу. Так, включу демонстрацию экрана. Так, почему именно вчера? Потому что делали именно тестирование. Вот, сегодня, вчера вечером исправляли некоторые недочеты именно в этом обновлении. И сегодня уже работает все на даже тысячу процентов. Так, демонстрация экрана видна? да, была видна, Денис. Да, видно. Что-то выключил. Кто-то выключил. Не, мелькает что-то, Денис. Выключает кто-то демонстрацию экрана. Так, сейчас... Звонка... Так, еще. Ой, сидит. Не ну, включайте демонстрацию экрана, пожалуйста. Итак, дорогие партнеры, так, я думаю, демонстрация экрана видна. А какое уже у нас произошло обновление? Честно сказать, шикарнейшее обновление. Я сам был в шоке от того, что мы придумали и создали. Но это действительно шикарнейшее обновление. Итак, смотрите, площадка Crazy Market Mini была запущена буквально, можно так сказать, три-четыре недели назад, ну, грубо говоря. Ну, можно сказать, месяц назад. Ну, вот. Но мы внесли сюда изменения и внесли корректировки именно по маркетингу. Сейчас именно с четвертого стола 500 рублей будут идти не на вывод с каждого человека, а на резервный баланс. Почему именно на резервный баланс? Потому что многие партнеры попросили именно по переходу как в Crazy Market так и в другие площадки чтобы мы сделали именно вот этот резервный баланс но многие просили именно а, про Crazy Market именно чтобы чтобы деньги накапливались и переходили соответственно в Crazy Market сам так сейчас открою кабинет все-таки у нас произошли. Как мы видим в кабинете, в каждом разделе у нас есть резервный баланс, как вы видите. На каждой площадке есть резервный баланс. Ну, соответственно, кроме игры сейфа. Также в World Money, в площадке, в Golden Ring Mini и также в Golden Ring. Для чего мы сделали именно в каждом разделе этот резервный баланс? То есть человек, зайдя на Crazy Market Mini, он развивается, получает по 500 рублей с каждого закрытия. То есть с каждого человека получает именно по 500 рублей. Ну а также реферальные начисление он получает. Реферальные начисления падают к вам на баланс. Что касается именно основных начислений по 500 рублей, то они начисляются именно в резервный баланс. Как вы видите, сейчас у меня на данный момент резервный баланс 500 рублей. Что, что, от этого я буду иметь? Я могу за резервный баланс прямо сейчас перед вами я могу активировать ЖулПро Мидл, например. То есть ЖулПро Мидл у нас вход 500 рублей всего. Вот смотрите, как это все происходит. То есть здесь у меня занято. Да, я себе бронь поставил именно под собой. И сейчас я активирую а, именно клона с резервного баланса. Я листаю ниже, где у нас покупка идет. Здесь я ставлю галочку, что именно нужно купить мне с резервного баланса. И у меня на балансе как раз есть 500 рублей. Я нажимаю купить. Здесь появляется успешно. И, как вы видите, галочка слетает, и у меня появляется очередной клон. 82-й с индексом 82. Все очень просто. Все реально просто. И, как вы видите, резервный баланс стал у меня 0. То есть я могу я могу пить любую сумму, абсолютно любую, 2000 с переходом на Crazy Market, Допустим, тот же, же VIP-зону стоит 10 тысяч рублей. Я могу на резервном балансе, здесь поставить галочку «Купить с резервного баланса» и нажать «Купить». У меня произведется покупка VIP-зоны стоимостью 10 тысяч рублей. Если я хочу зайти, например, на ту же автопрограмму, точно так же. Я листаю вниз. Как вы видите, автопрограмма точно так же начинается с 500 рублей. Я могу, поставил галочку, точно так же купить именно автомобильную программу стоимостью 500 рублей. То есть все очень просто. Но это будет на каждой площадке. Как вы видите, автоэнерджи. Точно так же, если вы собрались, например, на Жилпро Макси, да, стоимостью 50 тысяч рублей, вы точно также можете приобрести с резервного баланса именно место в ЖулПро outra стоимостью 50 тысяч рублей. Если вы захотели на Жилпро мини, вы накопили на резервном балансе 5000 рублей и точно также приобрели ЖулПро мини стоимостью 5000 рублей. Точно так же пролистали вниз, нажали на галочку, на, нажали на галочку и нажали купить. Все очень просто. Сейчас вот, вот такие изменения у нас произошли. Это мега круто, потому что деньги сейчас... Многие из команд именно жаловались, что деньги просто люди выводят. Там 500 рублей на хлеб надо, 300 рублей на это надо, 200 рублей на это, 100 рублей на это надо. И сейчас все это будет оставаться в резервном балансе, и по-любому человек, он э, будет вынужден, реально вынужден зайти на Crazy Market, потому что с резервного баланса деньги вывести нельзя. Только можно приобрести любую из площадок. Например, Golden Ring Mini стоимостью 2000 рублей. Можно также приобрести Payday, можно также приобрести стоимостью 100 рублей World Money. Можно приобрести стоимостью 1000 рублей. Я уже сказал, AutoEnergy стоимостью 30 тысяч рублей. AutoEnergy Мини. стоимостью 500 рублей. Жил Макси. стоимостью 50 тысяч рублей. Жил Мини. стоимостью 5000 рублей. Жил Pro Middle стоимостью... Вот видите, у меня уже все тут послетало. Он вот даже до третьего стола, видите. Купил один раз клон и все посвитало нужно заново все ставить. Вот видите, как круто. Одним клоном я создал движение. Движение крутое, что дало, дало мне переход в третий стол. Представляете, купил клона за 500 рублей и сразу мой клон очутился в третьем столе. Круто. Реально круто. И реально это классно. И реально это работает. Понимаете, вот такая ситуация. Сейчас вопросы, пока я расставляю здесь галочки, сейчас вопросы задавайте. Есть какие-то вопросы? Есть. Давайте. А можно ли перевести внутрянку, например, если не хочу покупать? Внутрянку с резервного баланса не перевести. Мы специально это сделали. Не вывести, не перевести. Только купить уже на ваш выбор, вы можете любить, купить любую с площадок я говорю, можете накопить накопить те же 50 тысяч те же 5 тысяч, 500 рублей а тысячу рублей Понимаете, зайти там на World Money, на Payday, на про Мидл, на Мини именно а, нужно узнать у спонсора, зашел ли он на эту площадку в первую очередь Потом уже, соответственно, покупать. Чтобы не перелететь, а работать именно с командой. Именно по командной стратегии. Есть вопрос. Да. Вот смотри, допустим, человек работает на Crazy Market Mini. Он 2000 переходит. А клоны у него переходят точно так же? Или клоны остаются работать именно на этой площадке Crazy Market Mini? А, клон, клоны это, это что? Crazy Market Mini, соответственно, есть реинвесты, да, которые, да, дальше да, считают все да. в плохом. Нет, да. они остаются здесь, также работают и продолжают также зарабатывать. 500, 500, 500. Вот видите, сколько да. раз я раз уже закрылся. Ага, вот. смотрите, Денис, получается, допустим, он в Crazy Market Mini, у него аккаунт, ну, основное место перешло, а вот эти да. реинвестные места, они уже здесь остаются, и он может выводить эти по 500 рублей, да? Нет. Постоянно будут накопления. Накопление, накопления, накопления. Вот эти вот, вот эти мои закрытые столы, да, если бы мы сразу это сделали, все мои закрытые столы были в накоплении, в резервном балансе. Соответственно, с резервного баланса с резервного баланса я мог купить здесь за 2000, здесь за 2000, здесь, здесь, здесь, еще ниже. Вот каждый закрытый мой стол, это 2000 рублей, которые уходят на в резервный баланс. <связывая> То есть, вот, представляете, да, представляете, сколько я мог на, накопить бы денег, соответственно, купить там VIP-зону, э, например, там, мини, мини-зайти, э, третий стол, например, сразу купить за 20 тысяч рублей. Понимаете? То есть накопил 20 тысяч и сразу приобрел мини-третий стол за 20 тысяч рублей. Даже если, <связывая> здесь именно какая система? Здесь привязки, как таковой, нету именно по столам. То есть можно покупать абсолютно любой стол. Если вы, допустим, если вас, допустим, нету в первом, нету во втором, вы можете сразу купить третий, можете сразу купить пятый, можете сразу купить четвертый. Понимаете, то есть здесь именно зависимости такой нету, кроме в Old Money. В Old Money здесь есть зависимость, именно обязательно должен купить на первый стол. Обязательно. И потом в последующем любые там 5 третьих столов, 5 четвертых, 5 вторых. Но обязательно ты должен купить именно в 1. И здесь в остальных площадках такого нет. То есть можно зайти, вот Golden Ring Mini да, даже возьмем, да. Соответственно, можно зайти э, без удвоителя э, на 2000, да, сразу можно зайти сюда на 4000 рублей. Сразу. Здесь нет такого ни здесь, ни в автомобильной, ни в жилищной программе, ни в Crazy Market и ни в вип-зоне мы не делали именно привязку к первому столу. Я думаю, понятно. Ага, Денис, можно ну, я сейчас понятно, задам один вопрос? Вопрос такой, а откуда тогда да. можно выводить деньги? С баланса. Понятно, а как они будут на баланс попадать, если они будут в резерв попадать? С рефералки. Отсюда с рефералки, а вот отсюда уже с Crazy Market они будут попадать строго на баланс, они не будут в резерв, только, только, в, мини. только в мини, только в мини, только в резерв, в мини, все. Ага, Всё. понятно, на других поставить... площадках они будут попадать на баланс, а в но... да, спасибо. в да. других, других, в остальных площадках они все будут попадать на баланс, все, все согласно э, именно маркетингу плана э, той или иной площадки. Спасибо. Ну, пожалуйста. Еще раз. Еще раз Денис хочу уточнить, а значит резервный баланс да. это у нас сделан только для кризя Market Мини, правильно? из этого баланса да. можно будет купить да. любую площадку у нас в фонде, правильно? Да. Все. Верно. Благодарю. Правильно. Пожалуйста. Еще вопросы? Это я говорю, это крутая тема, Вот вы сами это увидите, когда вы на мини будете, будете закрываться, когда у вас баланс этот будет расти, и вы, и вы сможете зайти на любую из площадок. И точно так же ваши же партнеры, они уже не, не будут выводить деньги, да, а, потому что согласно именно вашей стратегии, вы должны будете заходить там на 500 рублей, например, в Миду, или на 500 рублей в Автоэнердж, Понимаете? Или там World Money на 1000 рублей. То есть это уже все в резервном балансе будет. То есть человек уже не сможет вывести эти деньги, а, а он будет, а, будет покупать. И он будет уже покупать все согласно вашей стратегии. И так будет делать каждый партнер. Абсолютно каждый. Вот. Еще вопросы? Задаем, не стесняемся кто-то писал в чате так очень плохо слышно не вижу экран нажать на ну, так живет смотрим по у вас думаю интернет уже вас не тянет все скрипит понятно задаем задаем вопросы не стесняемся я думаю я думаю все просто и доступно рассказал благодарим Дениса огромная вам благодарность от всех, от всех наших партнеров Спасибо. Классное Спасибо. обновление, Спасибо. супер. Спасибо. Ну вот вы видите, мы стараемся. Мы стараемся именно для каждой команды. То есть мы прислушиваемся каждой команде. И все команды, которые развиваются в фонде, точно так же жаловались и просили именно сделать что-то, чтобы люди двигались именно в команде по стратегии. Вот мы сделали вообще классную фишку. И это не только будет распределяться на Crazy Market Mini и на Crazy Market, а также будет распределяться на все площадки. Вот именно на какой вы захотели именно двигаться по стратегии. На такой и двигаетесь. Так, пожалуйста, пожалуйста. Еще вопросы есть? А если, например, человек не работает в мини? Если не работает, то все будет идти на баланс, на резерв ничего не будет идти. Спасибо. Пожалуйста. <coughs> если, он будет, если он работает, например, в Crazy Market, но в мини не работает, то в следующем идти на баланс для вывода. Это только в Crazy Market мини. Все идет на резервный баланс. Именно вот эти вот 500ки они все идут на резервный баланс. По закрытию. Но не по закрытию, то есть по приходу партнера. Вот встала сегодня Олечка ко мне. Вот 500 рублей мне на баланс капнуло. До этого, там пару часов назад, назад встал кто-то. Я даже не смотрел, кто, кто встал. вот Тоже в четвертый стол. Мне точно так же капнули деньги на резервный баланс. Я два клона два клона купил э, в Жилпро Миду, и тем самым продвинул себя до третьего стола ну это я считаю очень круто и классно Чего вопрос и тишина